В истории известно множество случаев таинственного исчезновения людей, но настолько многочисленного и странного, как это случилось с колонией на острове Ранок, также известная как потерянная колония, больше не встречается. Смотри. Круатан? Да. Роанок. Более 400 лет назад там абсолютно бесследно пропало сразу более ста человек. Эту тайну пытались объяснить многие. Они просто все пропали, за одну ночь. Через некоторое время матросам удалось обнаружить нацарапанное на дереве слово кратан, но при этом никакого креста под ним не было. Это означало только одно – поселенцы ушли сами. Мистическая версия. Любопытен факт что слово Кратон обозначало не только остро. На самом деле сам остров был назван в честь местного божества, которому поклонялись все живущие в этих окрестностях племена. По их поверью Кратон или Жнец Душ, — бестелесное существо, обитающее среди людей и даже вселяющееся в некоторых из них. Другие версии исчезновения людей 1. Жертвоприношение индейцы поклонялись богу креатону от имени которого происходит название племени соседнего сраанаком острова возможно что на острове имел место случай массовой галлюцинации которую устроил шаман индейского племени а затем белых поселенцев просто принесли в жертву богу креану кстати признанный мастер ужасов, писатель стивен кинг уже не остался в стороне, по его версии, изложенной в романе «Буря столетия», жители поселка исчезли потому, что не пожелали добровольно отдать одного из своих детей посланнику дьявола. Как известно, будущие колонисты приплыли в Вирджинию на трех судах. Губернатор же вернулся в Англию на двух, оставив на Роаноке один корабль. Существует мнение, что поселенцы, отчаявшиеся ждать помощи, отплыли в Англию на корабле, но попали в шторм и утонули. Возможно ли такое? Опытных моряков среди колонистов не было. Представляется сомнительным, чтобы переселенцы с женщинами и детьми решились самостоятельно пересечь океан. Если уж мы рассматриваем Бермудские тайны, то нам никак не обойтись без загадочной гибели огромного грузового корабля «Циклоп». История гибели «Циклопа» выглядит таким образом. 4 марта 1918 года от острова Барбадос отошел грузовой пароход «Циклоп» водоизмещением 19 600 тонн, на борту которого было 309 человек и груз «Марганцевой руды». Судно имело длину 180 метров и было одним из самых больших в составе военно-морского флота США. Оно направлялось в Балтимор, по другим, и возможно, верным предположением, в Норфолк, но туда так и не прибыло. Оно ни разу не послало сигнала «Осось» и не оставило после себя никаких следов. Последний раз связь с кораблем состоялась в день выхода в океан, 4 марта, далее ожидалось что время перехода займет 9 дней и 13 марта судно прибудет в пункт назначения. Никаких следов судна не было найдено. Но это вполне объяснимо, его поисками занялись лишь спустя месяц. Спасатели не нашли ни обломков судна, ни спасшихся моряков, ни даже круга с корабля. Огромный рудовоз сгинул в море без единого следа. Стоял 1918 год. Шла Первая мировая война, гибель судов обычно списывалась на действия неприятеля. И хотя маршрут «Соклопа» пролегал в прибрежных водах США, первое, что пришло многим в голову — корабль атакован и потоплен немецкой подводной лодкой. Правда, изучение архивов уже в наши дни не дало столь однозначного решения. Немецкие лодки в начале 20 века никогда не забирались так далеко на запад, никаких боевых действий у берегов США не вели, и они тут ни при чем. Существовало несколько версий, как и почему бесследно исчез целый корабль. Версии несчастного случая Судно попало на минное поле. Судно столкнулось с одиночной плавающей миной. Судно налетело на подводные камни. Днище судно разрушилось из-за коррозионного воздействия марганцевой руды. Судно накренилось из-за внезапного перемещения груза и утонуло. Лопнул корпус, и судно развалилось пополам. Мистическая постройка Стоунхендж стала местом исчезновения людей в августе 1971 года. В то время, Стоунхендж еще не был закрыт для публики, и однажды ночью группа «Хиппи» решила расставить палатки прямо в центре строения. Они разожгли костер, расселись вокруг и стали петь песни. Их веселье было прервано примерно в двух часа ночи, сильной грозой. Яркие, сияющие молнии освещали все вокруг. Два свидетеля, фермер и полицейский, утверждали, что камни стали светиться мощным голубым свечением, от яркости, которого им пришлось отвести глаза. Они услышали крики и тут же бросились к палаточному лагерю, в страхе найти раненых или даже мертвых. К их удивлению, там никого не оказалось. Все, что они нашли, это были тлеющие останки палаток и потухший костер. Хиппи бесследно исчезли. Когда пропадает человек, это одно, но когда исчезает целая деревня с населением в двух тысячах человек, это уже совсем другое. В ноябре 1930 года охотник Джолабель направлялся к эскимосской деревушке возле озера Ангикони на севере Канады. Лобель уже не раз бывал в этой деревне, она была известна рыбным промыслом. В ней обитало около двух тысяч жителей. Однако когда он прибыл, деревня опустела. В домах никого не было. Лабиль известил власти об исчезновении, после чего было начато расследование. Удивительно что, все эскимосские собаки были погребены под тремя метрами снега, где умерли от голода. И еще одна необъяснимая деталь. Все захоронения были взрыты, а тело погребенных исчезли. Исчезновение 600 человек из бразильской деревушки в 1923 году больше напоминает фильм ужасов, чем реальную историю. Следует начать с того, что Охой Арверде и до ее исчезновения было известно немного, чем занимались местные жители, как жили. Но деревня существовала, и там жили люди. Солдаты национальной армии прибыли в деревушку, которая встретила их безмолвым и пустотой. Где-то работало радио, на столах были остатки пищи, кое-где еще не погас огонь. Самое страшное, что на школьной доске солдаты нашли надпись «Спасения нет». А неподалеку нашлось недавно стрелявшее ружье. А что вы, думаете по этому поводу?